Всем доброго времени суток друзья, на ютубе крайне мало говорят о проблеме бездомных собак, а ведь эта проблема становится все острее и острее по мере того как в крупных городах сносят частный сектор и застраивают освободившиеся территории муравейниками. Бали, блять. Дворняк, которые когда-то охраняли частные дома, за ненадобностью выкидывают на улицу, в результате чего они сбиваются в стаи. Впоследствии собачки начинают бесконтрольно плодиться, в результате чего собачьи стаи разрастаются до 20-30 голов. Холод, голод и естественный отбор сделали бы свое дело, отрегулировав численность бродячих собак в городах. Если бы в дело не вмешивалась так называемая зоошиза. Хочу сразу отметить, что зоошиза, как правило, не имеет ничего общего с зоозащитниками, которые действительно занимаются тем, что помогают пристроить бездомных животных. Чаще всего зоошизики – это не совсем адекватные представители общества, привыкшие окружать себя животными. Обычно это бабульки, дедульки или климаксные тетушки. Они любят подкармливать бездомных собачек, общаться с ними, а любого, кому будут мешать их подопечные, готовы загрызть заживо. Забрать милых щеночков к себе домой зоошизики, конечно, не готовы. Значит, у меня, когда собака была, она жила дома и не шлялась, где попала. Вот и все, понимаете? Это ваши, это ваши. А это собачки бездомные. Окей, что казалось бы плохого в милых щеночках? Ну, начнем с того, что когда щеночки вырастают, они становятся не такими уж милыми. Даже домашняя собака, получившая плохое воспитание и дрессировку, может проявлять спонтанную агрессию. Чего уж говорить о полностью непредсказуемых одичалых животных. Стаи диких собак могут напасть на людей. Иногда встречаются и смертельные случаи. Помимо этого, псы убивают других животных. Кошек, голубей, а в пригородной местности охотятся на зайцев и оленей. Короче говоря, неконтролируемо плодящиеся стаи бродячих псов разрушают экосистему городов и близлежащих территорий. А еще они заразу разносят: не надо умиляться, если вас лизнул бездомный песик. Ведь до этого он ел на помойке. В европейских странах проблему бездомных собак решают отловом с последующим помещением в приюты. В приютах животные дожидаются новых хозяев, а если таковые не находятся за определенный срок, то их безболезненно усыпляют, чтобы освободить места для приема новых животных. Крупнейшие зоозащитные организации считают, что усыпить животное более гуманно, чем бросить его на улицы и обречь на раннюю и жестокую смерть. Однако на Западе существуют и приюты, в которых животных не усыпляют, и они спокойно доживают там свой век, никому не мешая. Понятно, что количество мест в таких приютах ограничено. Обычно зоозащитные организации на Западе сами занимаются отловом и последующим устройством собачек. Помимо этого, во многих странах Европы существует налог на содержание собак, сумму которого можно значительно снизить, если стерилизовать животное. Поэтому-то в Европе и США практически нет проблем с бездомными животными. Как решается проблема бездомных животных в России? У нас действует по схеме ОСВ – отлов, стерилизация, возврат. Считается, что если особи не будут плодиться, то они умрут естественной смертью и популяция одичалых собак сократится. Однако, если не успевать проводить стерилизацию 70-80% самок, то численность бездомных собак не уменьшится. С недавнего времени в России запретили усыплять бездомных животных за редким исключением. Естественно, на содержание таких животных в приютах нужны деньги, а их, как известно, нет. Просто денег нет. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения. В силу своих скромных возможностей содержать животных помогают лишним многочисленные частные приюты и организации зоозащитников. Конечно, после стерилизации проще и дешевле выпустить собачку, но как она себя поведет на воле? Не станет ли агрессивной? Никто предсказать не может. А ведь уже неоднократно были зарегистрированы случаи нападения чипированных собак на людей. В нашей стране особо отчаявшиеся люди создают сообщество так называемых дог-хантеров. Часто это те, кто либо сам пострадал от агрессивных животных, либо пострадали их дети. Бывает, что в таких сообществах встречаются откровенные живодеры, которые получают удовольствие от убийства животных. Но док-хантеры таких, как правило, презирают и стараются не общаться с ними. Большинство док-хантеров отнюдь не получает удовольствие от убийства бездомных собак и видят в этом лишь крайнюю меру на фоне вялодействующих служб отлова и зоозащитных организаций. Однако меры док хантеров я ни в коем случае не оправдываю и считаю, что проблему бродячих животных нужно решать более гуманными и законными методами. Больше всего проблем для всех однако создает именно зоошиза, хотя сами они не видят никакой проблемы. Часто зоошизики считают, что даже отлов собак это негуманно и дико и всерьез пытаются препятствовать акциям по отлову. Куда вы ее берете? Куда вы ее берете? Оставьте в покое Чтобы... собаку. Пусть собачки живут на воле и плодятся. Главное, что они радуют нас, а мы будем их прикармливать. Это основной посыл, который несет Зо Шиза. И по большому счету ясно, что собачки это такая игрушка для них. И Есть особый указ, что за насилие над собакой, за грубое отношение к собаке, статья от 1 до 3 лет. Песиков можно кормить, играть с ними, гладить, и при этом не нести за них никакой ответственности. Это не мое животное, если оно погрязет чего-то там ребенка, то я вообще не при делах. Да и вообще, сам ребенок, мудак. Не надо лезть к животному. Любовь к братьям нашим меньшим соседствует у зоошизы с абсолютной ненавистью и агрессией к человеку. В их глазах ты живодер и изверг, даже если ты защищался от собаки и ненамеренно причинил ей какой-то вред. Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Именно это выражение лучше всего характеризует зоошизу. Чаще всего это люди, которые не смогли по тем или иным причинам социализироваться и стать частью человеческого общества. На этой почве они окружают себя животными, а в человеческом обществе разочаровываются, не находя себе места в нем. А затем и вовсе начинают его ненавидеть. Здесь и стоит видеть корни агрессии зоошизиков. Дорогие зрители, а как по-вашему должна решаться проблема бродячих собак в городах? Пишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на мой канал и ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, всем пока и оставайтесь на позитиве.